то сегодня утро. Времени сейчас всего лишь 10 часов утра. Но облака так низко висят. И солнце у нас тоже очень-очень невысоко над горизонтом. Да его почти и не видно. Но, однако, оно есть. И кое-где есть удивительные. ярко-голубые даже Просвет и небо. Слышно, как кричат галки. Других птиц нет. Чайки сейчас, вероятно, улетели охотиться к морю. Вот идет первый собачник. Собачница. Прекрасная собачка. комбинзончики Одетая. Так-то вроде кажется, что у нас тепло. Ну нет, какая тепла Эти наши плюс один и минус один, это все равно, что целых минус десять. Да, именно так. Всех приветствую. Сегодня четверг. Сумела выбраться. Сама себя хвалю. А вам всем желаю здоровья радости, настроение и не унывать да. Пока!